Добрый день, с вами Александр, Я нахожусь в Зеленоградске. Сейчас пройду в центр. Есть такие узкие улочки. Посмотрите, какая русалка. Деревянная. Тут еще интересный балкончик. Кованный. Это, наверное, еще немецкая ковка. Здесь есть очень интересные кованные балкончики в самом Зеленоградске. Некоторые просто потрясающие. Последние годы навели порядок вот дорожки везде сделали. А было, конечно, просто кошмарное зрелище. Какие-то гаражи, какие-то сараи кругом. Зелик это был просто. Я не знаю, как можно довести города такого. А потом раз резко и все-все-все быстренько начали делать. Действительно стало очень красиво. Мусорка. Ну, в принципе терпимо во смотрите видите вот примерно такой <смех> примерно такой и был зеленограск раньше ну не совсем но вот такое вот кругом mm. вот было какие-то сараи а здесь раз сразу видите уже красиво выхожу на пешеходную улицу курортный проспект конечно работы еще много Но в целом довольно-таки уютно. Магазины янтаря. Шахматы. Ими реально можно поиграть. Здесь магазин янтаря. В принципе, основное, что есть в Калининграде, это янтарь. 250 метров, где-то там, во дворах. Получается, я вышел уже в конце курортного проспекта, в конце этой улицы пешеходной. Там она дальше идет. Достаточно интересно, посмотрите. Многие блогеры здесь снимали, но я особо не планировал. Снимать Зеленоградск просто сюда приехал, а Зеленоградск центра у меня нет, многое снято, а Зеленоградска почему-то нет. На самом деле здесь очень много интересного и к этому видео, конечно, надо готовиться, а так оно получается такое небольшое, многие будут ругаться о том, что не очень информативно. Но я не готовлюсь к своим видео обычно. Просто иду, показываю, что есть. Говорю, что знаю. Да, вот ремонты. Видите, непонятные то ли это что-то там было. Какие-то кладовые на улице были. И вот весь Зеленоградск, вот был он какой-то такой непонятный, весь в каких-то сараях. А теперь решили навести порядок. идут до моря. Конечно, Синоградск очень сильно отличается от черноморских городков. Там кругом одни столовые. Торгуют всякими плавательными принадлежностями, кругами. А здесь, видите, такого нету. Может, оно, конечно, есть, но не так много Это старая немецкая черепица конечно эти домики нуждаются в ремонте достаточно красивые они на самом деле если они отремонтированы до моря осталось совсем чуть-чуть выхожу к морю пиццерия папаша бэппа хорошее место вкусно делаю пиццу Многие блогеры снимают, зелик, и у всех котики, котики кругом. А я что-то котиков не встретил. У меня чуть на гелике не задаю, мальчик. И здесь Шахматы. Люди купаются, значит водичка теплая, но достаточно прохладно. Сегодня градусов 20, ветерок дует. Сейчас дойду до кафешки, посмотрю, какие там цены. Пляжа, конечно, стало мало, размыло. Многие люди купаются не здесь, а чуть дальше, где променат закончится. Тут тоже сувениры. Американо 60, капучино 100. Гамгород без 150. Точно. Это здесь тоже самое. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока.